Меня зовут Дзюрбий Каян Эдвардович. Родился 13.01.1996 в агрогородке Лесной, Минской области, Минский район, Республика Беларусь. Ну, сначала у нас в Беларуси 9 августа 2020 года были выборы. Я участвовал в протестах, так как был не согласен с итогами. Но позже я был вынужден выехать в Украину. Я проживал в Киеве с ноября 2020 года. Но когда 24 февраля первые ракеты начали падать на Киев, первые обстрелы начались, тогда я решил, что я пойду в армию. Какую армию? Украинскую. Я приехал на расположение белорусской роты, тогда еще безымянной. Она только-только формировалась 2 марта. Я в Киеве. Изначально на школе номер 40. Я проходил подготовку по тактике малых групп, физическая, физическая подготовка, также топография. Подготовку проводили, проводили белорусы, которые до этого участвовали еще в боях на Донбассе. Нет, у вас был инструктор, бывший, появив батареоназу? Ну, был такой. Понятно. Как тебе отношение к по не а поляка в Микране, да? Да. У тебя э, родственники, бабушки, девушки великолепную войну воевали? Э -э, пра прадеды, прадеды воевали. Подельшие воевали, да, один под смолянском, второй служил в армии краевой. А да. ну, как это относишься к фашистской Германии, которая напала на Советский Союз? Плохо. Ты воевал бы причем с плечу с нацистами, которые пропагандируют идеологию нацистской Германии, которые Убили твоего прадеда, что? так? Ну да, это плохо Ты? Да, я еще с подготовки фото А рядом а кто? Герак, Гусь и Мавроди Это тоже белорусы, все они из Европы приехали Мавроди из Чехии Остальные из Польши То есть, что написано по переждинам, ну, пожалуйста? Счет на имя доллара евро на имя Павел Кухта. Кого Павел? Павел Кухта. Кто это Это слышал, что он в Варшаве, что это волонтеры. Большинство у нас в полку приехали из Польши, Чехии и частично Литвы. Я, приблизительно сколько? Приблизительно в цифрах, но ну, я думаю, не меньше 150 человек из Польши. Ну, в смысле, да, белорусы, которые там жили и приехали. Из Чехии около 20 человек. И, возможно, около 10 из Битвы. Почему такой большой интерес именно таким, как ты, которым ехали из Беларуси, ты говоришь за политические притеснения, то есть вы участвовали в протестах, были неоднократно задержаны, выехали из страны. Почему к таким людям, как ты, Иностранные государства проявляют повышенный интерес и очень много им помогают. Для того, чтобы объединить их. С какой целью? Ну и потом, чтобы мы вернулись в Беларусь. С какой целью вернулись в Беларусь? Чтобы с союзными там. То есть путем государственного первородного правильно? спроектирования? Можно это так сказать. То есть получается, иностранные государства проявляли интерес к людям, выехавшим из Беларуси за политическое преследование с целью их объединения, подготовки с дальнейшим их убытием Беларусь с целью свержения власти Лукашенко. Правильно Владимир? Получается, так. Как ты относишься к тому, что иностранные государства таким образом вмешиваются во внутренние дела Беларуси? С учетом того, что там антинародный режим, то то это не хорошо и не, плохо, и не плохо, это факт. То есть ты не считаешь, что это плохо? Вмешательство иностранных государств, дела в считаешь нормально? Ну, само по себе, само по себе сам факт вмешательства, это плохо. Ну, несмотря на это, ты в этом участвуешь. Да. Ты же за независимость страны по да, да. Получается, вы попадаете в зависимость уже других страны. За независимость от России, в первую очередь. То есть тебе не важна независимость страны, тебе важна просто независимость именно только от России. Не только. Конечно, на первых порах будет определенная зависимость. От кого? От западных государств. А потом почему она пропадет? Нет, потом, потом когда Беларусь окрепнет, то можно будет уже и более самостоятельно вести дела. То есть ты допускаешь на первое время после силового? Государством первого рода и свержения власти Беларуси, частичную потерю независимости в Беларуси в пользу иностранных западных государств? Ну, не то, что, не зави... э, не то, что независимости. Сказал, частичную потерю независимости, вот. да? Ты это допускаешь? Ну, как такое, вынужденное. Давайте продолжим. Два занимались, в школе находились. Мы все-таки остановились на том, что у вас было приблизительно около 90 человек. Ну, мы, мы расширили все это время. Ну, то 90, 90, да. Примерно 90-е, это когда объявили уже, что батальон, это было в марте еще. На данный момент около 250 человек. Это все Пеларусь? Да. Ну, да. и основной контингент все-таки это, э, как вы сказали, это идейные или все-таки? Они идейные. Идейные. И все знают, что все за территорию целостность Украины? Э, все... Э, все, все поддерживают эту идею, что не будет свободной Беларуси без свободной Украины. То есть ты за свободную Беларусь? Да. Почему ты не предоставляешь права такой же свободы для республике МНР? Я считаю, что это искусственная республика. Почему? Поскольку были созданы в 2014 году, непосредственно после Майдана. почему а в чем искусственность? наоборот, часть территории не приняла госперевару. Мы с тобой говорили про Беларусь. Ты почему-то там такое допустил. Здесь люди не поддержали госпереворот и решили, что это преступный захват власть. И решили остаться, быть верным грешным своим векторам развития, решили отделиться. Я этого следовало бы провести, провести референдум. Референдум был проведен. Референдум был проведен. Еще раз, ты отказываешься в правильном самоопределении? Да. То есть они не такие свободные, как Беларусь. -то. Нет. Ладно, два месяца готовились. Два месяца готовились дальше, куда поехали. Дальше я оставался в Киеве до июня. В июне был первый выезд в Лисичанск. В мае, когда наш батальон имени Костуся Калиновского был реагировал в полк имени Костуся Калиновского, я ушел в состав батальона волод и в составе этого батальона поехал в Лисичанск кипировку получали благодаря волонтерам. Волонтеры из Европы и из США. Да и иностранец, солдат, который... ну не считая того кавалера, который с позвоночным он был, принимал участие подготовки. Да, один был из Великобритании, бывший Королевский морпех. Он также проводил тактическую малых группу. Позже я узнал, что он погиб в Северодонецке. А где вы с Из Грузии, Из Грузии вот, на, вот непосредственно 26 июня. Когда приехал на задание, грузины должны были в случае необходимости обеспечивать нашу эвакуацию. Да, мы, мы 25 июня, с самого утра, mm -hmm. была собрана группа 10 человек. Это собрал пресс командир батальона Волод. Мы с самого утра 25-го выехали, прибыли под вечер на Десичанский МПЗ. Да, там там командир, командир ушел на совещание, нам сказал пока что отдыхать и ждать дальнейших показаний. Mm -hmm. Примерно через пару часов он пришел к нам, сказал собираться. Командир немного нам сказал. сказал что Готовится, что Южнее сейчас готовится танковый прорыв русских. И мы должны организовать там засаду. Угу. Мы, приехали, мы приехали на точку сбора. Там, там находилась группа грузинов, которые в случае чего должны были помочь нас эвакуировать. Угу. Дождались рассвета и уже пешком выдвинулись на позиции. Мы расположились в поле на возвышенности. Снизу шла такая ложбинка. Mm -hmm. Командир взял несколько человек с собой на доразведку. Спустился в ложбинку, мы остались наверху, прикрывали его. И там слышу, что он перекрикивается, пытается узнать, что за подразделение на него вышло. Mm -hmm. Ответа ни одного не последовало, началась стрельба. Ну, мы прикрыли его, пока он отходил к нам. Он скомандовал нам отход, и в этот и как раз через... буквально через пару минут приехали танки и накрыли нас. Тогда командир был тяжело ранен, он не выжил. Примерно 10 человек, группа грузинов, должна была в случае чего нас забрать. Но когда они выдвинулись на помощь, их тоже прижали.